Тут, конечно выглядит она схематически да? заголовок да? жесткие рамки именно жесткие рамки позволяют нам 10 клиентов от лида квалифицировать их и переводить в сделку только тех которые нам нужны и находятся на том этапе которые которые соответствуют да, договорным обязательствам которые мы заключаем то есть в принципе мы уже имеем довольно хороший бэкграунд и мы и имеем возможность перебирать целевую аудиторию с целью выявить именно те, с кем мы хотим работать. И, собственно говоря, все, вся предыдущая работа для этого была построена, чтобы дальше мы могли комфортно работать и развиваться в сторону увеличения среднего чека и в сторону работы с нашей целевой аудиторией, которая для нас является идеальной. Да. И а, здесь мы ведем клиента по определенной структуре дальше у меня будет пример этой структуры в переписке и давайте обозначим какие водные данные сейчас у нас есть конкретно у нас что мы используем подводными данными, что я имею в виду. то есть дозвониться по телефону лично ко мне сейчас нереально у меня телефон указан везде мы специально, переписку, ну, специально загоняем людей в переписку, и те, кто до переписки доходит, если он обращался по телефону, вот у меня в месяц порядка там, 50 пропущенных звонков, звонков вот, номеров телефонных, которые если погуглить, то есть видно, что там организация, да? и далеко не все из них обращаются, и это хорошо, потому что это наш фильтр, да? то есть значит, они еще недостаточно готовы, недостаточно прогреют, мы, конечно, могли их брать в работу, дать им прогречные материалы, но на, в нашем случае мы предпочитаем подождать. То есть нам торопиться с продажами, особенно некуда. Да? У нас есть определенный пул клиентов, мы их наращиваем в том темпе, в котором сейчас выгодно. Готовимся масштабироваться после того, как мы закончим с инструкциями и прочими передачей после того, как мы переехали с Инстаграма. И а, вот здесь вот на слайде а, изображен а, наш подход а, в тезисах. Да? Есть, а, по нашему мнению, а, та ситуация, когда вы не управляете продажей, то есть вы не влияете на конечную продажу. Это первое. Клиент сам решает, когда начинает с вами сотрудничество. То есть в принципе, это выражается как? Что если он созрел на сотрудничество сам после общения с вами, то это происходит по его инициативе.